доктору, у которого специализация семейная медицина. Как она сама рассказывала, у нее очень, ей очень повезло, и она является членом Европейской ассоциации по профилактике и реабилитации сердечно-сосудистых заболеваний. Итак, Варвара сегодня подготовила не менее интересную для вас презентацию и как раз по вот этой теме, которые волнуют очень многих, а компания наша дает на, на эту тему очень хороший ответ. Так, отлично, я рада приветствовать всех вас. Очень приятно, что информация, которую я представляла в прошлый раз, нашла такой отклик. Очень хорошая аудитория, спасибо всем вам, чувствуется мотивация в том, чтобы достичь и здоровья, и благополучия, это очень хороший и правильный настрой. Сегодня, в принципе, как отклик опять-таки на ваше мнение, мы вот подумали, посвящались, что много было, конечно, интереса проявлено и в том, что какая-то тема ожирения, и много проявили, скажем так, большой проявили интерес в том, что касалось беременности, онкологических заболеваний. В общем, посчитали голоса, решили, что сегодня мы расскажем про э, здоровый вес, про то, как сохранить здоровье при этом хорошую фигуру и вообще тонус и настрой. Э, так что сегодня я расскажу вам именно про нормальный вес. Нормальный вес равно здоровье, это уже, в принципе, аксиома сегодняшнего дня, а женес и ее просто потрясающая, считаю, система Zen Body дает нам все решения для того, чтобы контролировать вес и если вдруг каким-то образом масса тела вышла из-под контроля, вернуть контроль в свои руки. Почему? Я считаю, что эта тема весьма актуальна. Посмотрите, пожалуйста, на следующий слайд. Когда-то, буквально еще лет 5 назад, 90-60-90 был стандартом, и к нему стремились все. Сейчас продолжают стремиться к нему очень многие, но тем не менее, несмотря на диеты, несмотря на огромное количество фитнес-центров, у многих совладать с весом не получается. И эта проблема огромная, она поразила весь мир. И хочу вам сказать, что с 1980 года число лиц во всем мире, страдающих ожирением, более чем удвоилось. Посмотрите, пожалуйста. Моя дочка постоянно просит меня на лекции, когда я готовлю лекции по здоровому жизни, использовать этот слайд. Он ей очень нравится, так что я знаю, что вы видели его в прошлый раз. Слайд, на самом деле, грустный. Скажу вам по секрету, что половина пациентов я специально за две недели посчитала. Половина пациентов, которые приходят ко мне, это пациенты, страдающие лишним весом. Из них 60 процентов это люди с ожирением. Фактически это люди уже больные, даже если у них каких-то явных заболеваний нет. Более из 1,9, я думаю, что скоро будет двух миллиардов людей взрослых с лишним весом. Лишний вес приводит к смерти большее количество людей, чем пониженная масса тела. Обратите внимание, э, русский язык, вот как Влад рассказывал, великий и могучий, сохранил в себе историю здравоохранения нашего народа. Э, раньше считалось, что худой, худоба это что-то связанное с чем-то плохим. Вот. Худой был синоним плохого. Сейчас Фактически, наверное, еще лет сто, и жир будет синонимом какого-то горя. Вот, полный будет считаться не человек с достатком, а человек с например, полным мешком болезней. Вот что да. происходит сейчас. Но хорошая новость, ожирение можно предотвратить, И мы вместе с ЖНС будем это делать. Для того, чтобы мы знали, что превращать и с чем мы боимся, нужно знать, что такое ожирение. А на следующий слайд, пожалуйста. Лишний вес и ожирение это ненормальные это аномальные, да, и излишние жировые отложения, которые могут нанести ущерб здоровью, Скажу вам по секрету. Они не только могут, но и делают это. Когда мы думаем, есть у нас лишний вес или нет, мы можем посмотреть на глазок, можем использовать сантиметр, У медицины есть четкий ответ. На этот вопрос мы пользуемся индексом массы тела. Он рассчитывается достаточно несложно. Масса тела в килограммах, рост в метрах возводим в квадрат и находим отношение массы к квадрату роста. Если у вас получилась цифра выше 25, значит уже есть лишний вес. Если цифра выше более чем 30, значит это ожирение. Страшное слово «морбидное ожирение» – это значит ожирение, которое уже грозит большими проблемами для здоровья. То есть есть очень высокий риск смерти и от сердечно-сосудистых заболеваний, и от рака, и от сахарного диабета. Частенько Анна говорит, что я прям пугаю аудиторию. Я надеюсь, что вы не испугались, а настроились на то, что мы будем помогать себе, друг другу, и партнерам, и друзьям Джинесс. Следующий слайд, пожалуйста. Спасибо. Казалось бы, я вас так пугаю, а зачем вообще жировые клетки в организме есть, если все так страшно? Создавали нас, скажу вам по секрету, опять-таки, не для того, чтобы мы покупали еду в любом супермаркете, могли купить сладости без труда, человек... Проектировался и создавался, когда еда была труднодоступна, за ней приходилось побегать, постараться, чтобы ее добыть и употребить. Поэтому главной ролью жировых цветок в организме являлось запасание энергии. Если вы чуть-чуть лишнего съели, посмотрите на цифры. Вроде бы 5% лишних килокалорий в течение года могут дать вам до 5 кг жировой ткани в год. Если потребление энергии превышает затраты в течение длительного времени, жировая ткань будет накапливаться. То есть, считайте сами, вроде бы вы съели немножко больше, но если делать это постоянно, поверьте, результат вас не обрадует. Следующий слайд, пожалуйста. Почему вообще люди страдают ожирением? Вопрос достаточно серьезный, медицина ищет на него ответ. Ученые Джинес, кстати, тоже серьезно занимались этими вопросами, почему они создали такую систему. Наследственная предрасположенность важна в 40 случаев Казалось бы, можно сразу уже закрывать презентацию, все, есть наследственная предрасположенность у меня, все родственники полные, все печально, до свидания. Но это только 40%. И даже если в роду есть лишний вес, можно сделать достаточно много для того, чтобы это скомпенсировать и предотвратить риски в дальнейшем. Как ни странно, недоношенность тоже является фактором риска. Ребенок, когда рождается недоношенным, некоторые системы у него недостаточно развиты, скажем так, гормональный фон несколько смещен, и это является действительно фактором риска того, что в будущем такие дети станут людьми взрослыми с лишним весом. Искусственное скармление тоже является фактором близкого ожирения. Я думаю, что то, что мы сейчас пожинаем вообще, во многом результат искусственного скармливания. Ведь, спрашивайте ваших родителей, очень часто, скажем так, пропагандировалось, что если не хватает молока, давайте докармливать. Достаточно быстро отказывались от груди. Опять-таки после Великой Отечественной войны нужно было поднимать страну, поэтому открывались ясли, мамы, переводили детей на какие-то кефиры, молоко и прочее, и шли работать. А ведь в грудном молоке содержатся вещества, вот в детях отметил и как, как я уже знак, холин и назитол. Запомните, пожалуйста, эти названия. Еще мы поговорим о них подробнее. Эти вещества играют очень большую роль и в обмене жиров, и в регуляции обмена сахара, и в том, чтобы сжигать лишние жиры. Конечно же, переедание – это очень серьезный фактор того, что накапливается жировая ткань. Пищевое поведение в семье очень важно. Когда ребенка пощерят конфетками за какой-нибудь хороший поступок, вы, скажем так, не дождетесь добра. Закрепляется поведение на всю оставшуюся жизнь. И взрослый человек потом бессознательно в стрессовой ситуации, что делает? Он идет за шоколадкой, за конфетками – кремчиками, в общем заедает стресс. А корни этого поведения в детстве, поэтому будем воспитывать и детей правильно. Низкая физическая активность, безусловно, очень серьезный фактор, потому что чем меньше вы двигаетесь, тем меньше калорий тратите. То есть тут нечего добавить. Скрытый голод, о котором мы говорили с вами две недели назад, играет огромную роль. Почему? Потому что если вы потребляете калории, это не значит, что вашему организму этого достаточно. Калории запасаются в виде жира, но по-прежнему есть нехватка витаминов, минералов, и мозг сигнализирует: я не получил того, что нужно, кушай еще. Результат на талии, на животе, на бедрах, а при этом нарушения прогрессируют. Нарушение обмена веществ, в том числе эндокринные Заболевания ⁇ это, скажем так, отдельный большой случай. Почему, скажем так, вообще программы контроля веса не назначаются, допустим, в западных странах без консультации с диетологом? Потому что если есть какое-то обменное заболевание, проблемы щитовидной железой и так далее, то это тоже нужно решать. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, вы видите, проблема в основном с лишним весом состоит в том, что нет баланса между потреблением килокалорий и энергозатратами. То есть аппетит растет, затраты наши снижаются. Высококалорийные продукты с пониженным содержанием витаминов, минералов и микроэлементов приводят к повышению аппетита. То, что я сказала о скрытом голоде. А нашей активности, то, что мы живем в основном в городах, работаем в офисе, пользуемся общественным транспортом или личным автомобилем, вместо того, чтобы встречаться лично с единым субситетом, приводит к тому, что энергозатраты снижаются. Следующий слайд, пожалуйста. Последствия ожирения на самом деле колоссальны. И без при увеличении скажу вам, что результаты лишнего веса это фактически, наверное, половина тяжелых заболеваний, инвалидности и смертности в нашей стране. Потому что риск смерти у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни и вставляет лишним весом от рака, выше на 50 практически процентов мужчин и почти на 30 процентов у женщин. Заболевание сердца. В половине случаев вызваны лишним весом. Заболевания легких у мужчин 90% случаев вызваны лишним весом. Мужчины вообще не очень приспособлены к лишнему весу. Сидячий образ жизни по э, скажем так, заключению Европейской ассоциации кардиологов опаснее, чем курение. Внимание, я не призываю вас курить, я противник курения. Так вот сидячий образ жизни еще опаснее, поэтому будем двигаться и дышать чистым воздухом. 20% смертей у лиц старше 35 лет связаны с сидячим образом жизни. В общем, ЖНС будет помогать нам бороться с преждевременным старением, да еще и э, получать красивое тело. А, что предлагает официальная медицина первым делом, когда обнаруживается, что есть лишний вес? Первое – нормализовать питание. Все знают, наверное, что такое средиземноморская диета. Но я позволила себе еще раз включить этот слайд. Базой правильного питания являются злаковые, это крупы, макаронные изделия, твердые сорта пшеницы. Ставлю специальный знак, потому что есть макароны категории Б, которые вот разваривают за три секунды. Это, считайте, нет твердых сортов пшеницы, они не будут приносить пользу ни кишечнику, ни здоровью вообще. Ну, и картофель в умеренных количествах. Вторая ступень – овощи, бобовые, орехи, трубки тоже должно быть много. Ну, поскольку средиземноморская, ясно, что у них это оливковое масло, но, поверьте мне, это подсолнечное и тоже благотворно влияет на здоровье. Далее йогурт, творог, сыр, рыба практически несколько раз в неделю птица, яйца сладости, видите там наверху маленькими буковками сладости обратите внимание когда приходят ко мне пациенты проходить диспансеризацию ну наверное 70% отвечают, что они в день или больше шести ложечек сахара употребляют в чаек или в кофе, или конфетки или там мучное сладенькое так что это серьезный фактор не здоровья и наверху, у вершины пирамиды, красное мясо. Очень небольшие количество несколько раз в месяц. Вспомните, дорогие друзья, еще буквально там лет 90 назад в России, да и в принципе во всем православном мире, мясные лавки на время Великого Поста закрывались. Пост практиковался, поскольку, скажем так, роль церкви была огромная. Так вот, я хочу вам сказать, что, видимо, это все не зря. Действительно, красное мясо при слишком частом употреблении ведет не только к неправильному обмену веществ, но и к подагре. И, в общем, достаточно серьезная проблемам. Поэтому средиземноморская диета, в принципе, даже в адаптированном красивом варианте, это то, что мы все с вами должны использовать для правильного питания. Я прошу дальше слайд. Но, к сожалению, или к счастью, не все, кто даже питаются в соответствии с медицинской диетой, могут похвастаться правильным весом. И система ЕС, о которой мы говорили в прошлый раз, дает замечательный ответ на эту проблему и ключ к пониманию того, как бороться с лишним весом и как сохранить его. Почему я настаиваю на том, что это целая система, которую предлагает GNS Zenbody Body для контроля веса. Дело в том, что вопрос вообще о том, что делать, соблюдать диету, изнорять себя физическими упражнениями, это достаточно такая серьезная задача. По ожирение, ожирения мы с вами уже говорили. Те, кто слушал презентацию в прошлый раз, прошу прощения, я продублировала этот слайд, поскольку действительно он показателен дилеме, что возникает перед нами. С другой стороны, если соблюдать строгую диету, голодание замедляет обмен веществ. То есть все, что вы потратите э, при голодании, накопится в удвоенном размере. Потому что организм решит, что, наверное, на улице война, мор, голод, и надо запасаться. Ведь жировые клетки нужны для того, чтобы запасать энергию, правильно? Диета может привести к недостаточному подступлению ценных питательных веществ. Опять-таки, скрытый голод, мозг будет сигнализировать, да, идти кушать. Стресс вызывает выброс адреналина, выброс адреналина вызывает выброс инсулина, глюкоза уходит в клетки, уровень глюкозы в крови падает, аппетит растет. Мало того, у многих диета сопровождается обострение хронических заболеваний, ну и временный эффект, это мы уже говорили. То есть казалось бы, вот я сейчас рассказывала про диету про то, что надо уменьшать потребление калорий, ну и потом сказала, что диету соблюдать и не надо, да? Потом что, диету соблюдать... что делать? Раскроем секрет. Система Zen Body это достаточно, э, э, скажем так, э, подход комплексный. Почему? Потому что состоит она из трех компонентов которые поэтапно действуют и позволяют сохранить весь эффект от того, что вы потеряли вес, на долгую перспективу. Ой, спасибо, Анна. Вот следующий слайд как раз то, что я хотела сказать. Первый этап, и даже не ступень, потому что вы, вы же понимаете, наверное, те, кто уже пользуется этой системой, мы и пользуемся ее поэтапно, и одновременно это контролировать чувство голода, потому что и скрытый голод, и то, что желудок растянут излишним употреблением пищи, все это вызывает аномально повышенное чувство голода. Zen Body Shape притупляет чувство голода, но не только, сразу скажу. Вторая ступень Zen Body Fit поможет активировать процесс сжигания жира, но не только. И Zen Body Pro приводит тело в тонус, потому что... Хорошо, жир мы сожгли, и кожа повыс, повисла, и, собственно, никакого мышечного рельефа нет. То есть работать надо не только над тем, чтобы сбросили вес, а потом нужно как-то организм привести в порядок после того, как вес сброшен. Потому что просто потерять жировые отложения недостаточно для того, чтобы вернуть себе здоровье и сохранить его дальше. Давайте поговорим конкретно о каждом компоненте этой системы. Итак, Zen Body Shape. Вот я как раз и говорю, контроль аппетита и не только. Потому что обмен веществ поддерживается на нужном уровне, он не замедляется. Уже начинается процесс сжигания жира, активация обмена веществ таким образом, чтобы жировые отложения э, использовались на пользу организму. Zen Body Shape помогает уменьшить тягу к углеводам и сладкому, контролирует аппетит, чувство голода, и уже начинает нормализовывать уровень сахара в крови и уровень холестерина, который в принципе, вот уже народ начинает, можно просто заинтересовать пить. Сейчас я расскажу, что, что будем пить и не пить. Так вот, отвлеклась я, читаю ваши вопросы. Уровень сахара и холестерина в крови являются хорошими показателями того, насколько активен обмен веществ. Если ваш холестерин в крови поднялся, скорее всего, что обмен веществ начал замедляться а вен шейп начинает нормализовывать уровень холестерина. Честно говоря, следующий слайд, пожалуйста, пока я буду разговаривать, вы читайте. Честно говоря, не знаю, как вы, я вообще человек скептичный. Я привыкла быть в науке всю жизнь, и исследовать с разных сторон. Медицина учит тому, что она ничему не учит, в том плане, что, вы знаете, инструкции к человеческому телу не оставить. Все, что мы знаем, накоплено серьезными научными изысканиями. И бывает так иногда, что ученые через там, 20 лет говорят, вы знаете, мы немножко не так поняли то, что мы открыли. На самом деле все получается по-другому. Поэтому, когда я просто читаю какую-то аннотацию к лекарству, конечно, это все интересно и хорошо, но только понимая механизм действия, соотнося его с анатомией, физиологией, я тогда могу скажем так, внутренне согласиться с тем, что да, действительно этот препарат будет так работать. То же самое и с пищевыми добавками. Когда вы знаете состав, знаете компоненты, знаете, как они работают, тогда вы точно будете уверены в том, что действительно эффект будет ожидаемым, то есть таким именно, как производитель обещает. Что касается GNS, действительно система zm очень высококачественный продукт. И именно вот на составе этой системы я хочу вам продемонстрировать, как именно мы будем достигать всех тех эффектов, о которых вы уже читали на сайте компании GNS. Что содержит Zen Body Shape? Хром – это очень важный микроэлемент, микронутриент, который необходим и для того, чтобы синтезировался белок, для работы многих ферментов в организме, для синтеза генного материала, то есть ДНК и РНК, без хрома невозможна правильная работа сердца и сосудов. Очень часто, скажем так, сердечно-сосудистые заболевания в какой-то доле вызваны хронической недостаточностью хрома. То есть LAMBODY SHAPE работает еще и на то, что он регулирует обмен веществ, компенсируя нехватку микроэлементов. Феноменальный компонент Zen Body Shape это экстракт семян африканского манго. Африканский манго это не совсем тот манго, который продается в магазине, это другой совершенно плод. Он э, содержит в себе биологически активные вещества, регулирующие аппетит, подавляющие его, то есть ускоряющие чувство насыщения, Да еще и уменьшая количество холестерина, регулирует уровень сахара в крови, влияние на содержание в крови лептина, лептина это такой, вот, не, не, не, не добавила я слайд про лептин, боялась, что слишком много вам буду рассказывать, все равно хочу рассказать. Те, кто в теме, знают, наверное, что лептин производится жировой тканью. Лет 10 назад вообще ученые решили, когда они открыли лептин, что они подбедили ожирение. Они думали, ага, мы будем производить лептин в таблетках, Мозг будет думать, что уже жировой ткани достаточно, и все, ура, и жировая ткань, которая есть лишняя, она будет сразу использоваться на энергонужды, больше не будет откладываться лишний жир. Оказалось, что все не так просто. Дело в том, что мозг еще должен быть чувствителен к лептину, он может подключать эту чувствительность, непонятно, каким он механизмом. Ткани могут быть, э, скажем так, с разным уровнем чувствительности к лептину. То есть то, что э, уровень... Кровь лептина ⁇ это важно, а еще и, скажем так, центры аппетита в мозгу должны быть настроены на то, чтобы этот лептин воспринимать. Вот экстракт семян африканского манга именно это и делает. Регулирует и уровень лептина, и воспин мозга в лептина. Ну и кроме того, экстракт семян африканского манго содержит большое количество витамина С, что, в общем, оказывает и общетонизирующее действие. Если вдруг, скажем так, что-то вам будет непонятно, то я люблю на эту тему вообще разговаривать. Вы мне, пожалуйста, пишите, а я буду где-то останавливаться подробнее или говорить проще. Переходим к следующему компоненту, это халин. Холин – это очень необходимый структурный компонент клеточных мембран, то есть фактически кирпичик, без которого клеточные мембраны не делаются. Особенно важен холин для устройства нервной системы. Попутно. А еще без холина транспорт жиров в клетку из клетки адекватно не происходит. То есть, опять-таки, если холина синтезируется мало, то, соответственно, и жиры не будут использоваться в клетке на энергонужды, они будут откладываться на складе, то есть на животе и на всех прочих местах. То есть без холина, то есть э, ни сердце, ни мышц, ни печень энергию нормально не получит. Следующий слайд, пожалуйста. Экстракт листьев зеленого чая. Вот я там скобочка сразу написала, 98% полифенола. Все знают, что зеленый чай очень полезен. Он позиционируется как противораковое средство, профилактическое, потому что... ой рано-рано, обратно, пожалуйста. На предыдущий слайд, можно? Спасибо большое. Зеленый чай контролирует аппетит. Делает капилляры крепче, то есть у него есть и противоспалительный эффект. А почему мне очень нравится компания «Жена» и ее продукты? Это продукты очень высокого качества. Вы наверняка знаете, что биологически активных добавок очень много на рынке во всем мире, но стандартные экстракты зеленого чая содержат полифенолов 50-70%, что в принципе ну, мало бата. Да? В продукте GNS 98% полифенолов, то есть это очень высококачественный продукт. Поставила специальный знак. Дело в том, что опять-таки читаю ваше сообщение попутно, потом отвечу на вопрос. Дело в том, что многие вещества не работают адекватно без соответствующих условий для их работы. Как я говорю, часто бриллианту нужна оправа. Так вот и, допустим, полифенолы зеленого чая хорошо усваиваются при достаточном потреблении белка. Обратите на это внимание, когда мы пойдем дальше. Потому что многие принимают полифенолы, какой-то экстракт зеленого чая, ждут него эффекта. Эффекта, так, не дожидаются. Система должна быть сбалансированной. Поэтому Zen Body ⁇ это действительно именно система. Кетоны малины от следующей компании Zen Body Shades, они усиливают чувствительность к инсулину. То есть клетки получают глюкозу как надо. Уровень глюкозы не повышается в крови. И к тому же кетоны малины благоприятно влияют на живой обмен. Инозитол ⁇ это витамин B подобное вещество, у него очень многоплановое действие, в свое время его тоже позиционировали для лечения сердечно-сосудистых болезней. Почему оно витаминоподобное? Потому что оно может производиться в нашем организме. Наши кишечные бактерии могут его производить в условиях высокой недостаточности инозитола, организм может даже сам мобилизоваться, производить его, но допустим, в ситуации, когда есть какие-то дисбактериозы, количество инозитола падает с последствиями для организма. Потому что инозитол еще и защищает сосуды от атеросклероза. От Следующий сайт, пожалуйста. Итак, Zen Body Shape нужен был нам для того, чтобы во-первых, подготовить организм к тому, чтобы он именно правильно сжигал жиры. Во-вторых, контролировать чувство голода для того, чтобы поступление килокалорий было адекватным. Теперь мы переходим ко второму этапу, второй ступени. Эффективное сжигание жира, то есть те жировые отложения, что есть, их тоже нужно израсходовать. Мало того, что мы уже потребляем меньше килокалорий, но тот жировой запас, что есть, лежит в там должен быть покачен. Zen помогает именно активировать жировой обмен и эти жировые отложения сжечь, грубо говоря. При этом э, без того, чтобы была интоксикация организма, потому что э, я вот поняла по скайпу вчера, что есть аудитории и медицинские работники, э, они подтвердят вам, что при окислении жиров могут образовываться свободные радикалы, которые повреждают. ДНК повреждают клетки, оказывают воспалительное действие. Если худеть неправильно, то здоровью не дождешься. А Зембодефит именно помогает поддерживать здоровье мышц и тратить жировое положение на производство энергии без того, чтобы отравлять организм. Зембодефит уже помогает нарастить мышечную массу, то есть при физических упражнениях использовать эффективную энергию и поддерживать обмен веществ мышцах. И опять-таки зенгодихид продолжает помогать обуздывать голод и налаживает обмен веществ. Работа метаболизма. Следующий слайд, пожалуйста. Вообще, мне кажется, что сегодняшняя наша лекция такая более загруженная терминами. Я права? Да? Ну, немножечко поучим, а потом будем разбирать более простыми терминами, то, что будет непонятно. Почему Zen Body Fit так работает? Потому что он содержит незаменимые аминокислоты. Что такое незаменимые? Это те, которых вы, скажем так, которые вы должны потреблять в пищей, ваш организм не в состоянии их синтезировать сам. Если потребление незаменимых аминокислот падает, соответственно, обмен веществ нарушается. Вот буквочки L латинские, которые вы видите перед каждым названием, это так называемые вращающие формы аминокислот. Это биологически активные формы, потому что есть правовращающая форма, она не усвоится и не будет участвовать в обмене веществ. Так что продукт от GNS, вот этот Zen Body Fit, он именно биологически активен и он пойдет туда, куда надо. Так вот лейцин и залицин и валин в эреформах стимулирует рост мышц и усиливает процесс сжигания жира, подавляя распад мышечной ткани. Затрагивали в прошлый раз эту тему. Скажу еще раз, когда человек садится на диету, организм может не тратить килокалории, которые сидят в жировой ткани, а, скажем так, получать их из распадающейся мышечной ткани. Похудание будет за счет обвисших скажем так, мышц, потерявших тонус. А жир, собственно, останется там, где был. Как только человек начнет питаться, все восстановится в двойном размере. Лизин, вторая позиция, содержится в соединительной ткани, которая является опорой и костей, и мышц, и крещей, и связок и сухожилий. Также он способствует саслению кальция из кишечника, то есть у тех, у кого там, скажем так, возраст за 50, он еще и помогает бороться с остеопорозом. Ну и лизин – достаточно серьезный компонент иммунной защиты, потому что он ключевой, ключевая именно кислота в синтезе анкитет, то есть защитных иммуноглобулинов. Фенилаланин является, кроме того, что все они Аминокислоты – это кирпичики для подстройки белка. Триоланин еще и является предшественником дофамина. Это такой нейромедиатор, один из гормонов удовольствия, вы знаете, серотонин и дофамин. Трианин влияет на работу сердечно-сосудистой системы, нервной системы, печени и иммунную функцию. Метианин повышает синтез холина. Помните про холин мы уже говорили. То есть метианин это считайте серьезное производство холина, а также лецитина и других фосфолипидов. Фосфолипиды обладают защитными свойствами для нервной системы, также они помогают эффективной работе мышц, а еще тоже способствует метианин снижению содержания холестерина в крови. Кроме того, метианин еще и гепатопротектор. У кого есть знакомые с заболеваниями печени, знают, что гепатопротекторы это такие э, биологически активные вещества, которые защищают печень от повреждений. Следующий слайд, пожалуйста. Спасибо. Загружу вас терминами, но я не могу не поделиться вот этим гениальным составом Zen Body Fit. Кроме незаменимых аминных кислот, ну вот Криптофан это тоже незаменимая аминокислота, которая является предшественником синтеза витамина ПП в нашем организме, серотонина, гормона удовольствия. То есть мы не только э, потребляем аминокислоты для того, чтобы тонизировать мышцы, для того, чтобы помочь эффективному синтезу белка и сжиганию жира, но мы еще и, э, скажем так, организм э, бодрим и помогаем бороться с усталостью. Да? Так вот, есть еще две аминокислоты, которые, вот я звездочку поставила, написала Z, -А это заменимые аминокислоты. Организм может их синтезировать из незаменимых, но, скажем, для того, чтобы это произошло, нужно, во-первых, незаменимые аминокислоты потратить, во-вторых, потратить энергию. Поэтому тирозин и цистин являются обязательным компонентом любого э -э грамотного питания при э -э начале программы снижения веса. Фоттирозин – это тоже предшественник дофамина, адреналина, норадреналина. То есть он будет помогать устранять втомление и повышать выносливость. Ацистин также укрепляет сенитную ткань, улучшает тонус и мышц, и кожи. А согласитесь, тонус кожи очень важен, когда вы сбрасываете вес. Кроме того, у есть антиоксидантное действие. То есть он защищает от повреждений клетки. Ну и гипатопротектор опять-таки защищает и печени от токсического повреждения. Яблочная кислота, которая входит в Zen Body Fit, участвует в обмене глюкозы и тоже увеличивает выносливость. То есть фактически, посмотрите то, что написано в голубой рамке, Zen Body Fit работает совместно и с Zen Shape, и с Zen Pro, для того, чтобы повысить чувствительность мозга к лептину, и поэтому вы начинаете ощущать чувство сытости быстрее. И именно то количество килокалорий, которое нужно вашему организму. И при этом Zen Fit уже помогает сжигать жир и совместно с правильным питанием, и с регулярной физической активностью, фактически это идеальная поддержка для того, чтобы контролировать вес. Дальше, пожалуйста. Zen Body Pro, но ну, это просто вишенка на торте, знаете. Потому что он помогает и нарастить мышечную массу взамен жировой ткани, также поддерживает ощущение сытости, поддерживает работу желудочно-кишечного тракта в правильном ритме. Потому что, представьте себе, вы сели на диету, вы должны отрегулировать то, что было нарушено. Про это как раз именно та поддержка, которая нужна для того, чтобы отладить организм как нужно. Про помогает нормализовать обмен веществ и еще и поддерживает иммунную систему в ее правильной работе. Следующий с вами пара. Давайте разберем, как все это происходит. Про содержит омега-ненасыщенные жирные кислоты. Вы, наверное, слышали про полиненасыщение жирные кислоты это скажем так, тема которая широко освещается смином на протяжении последних пяти лет это очень серьезные антиоксиданты они защищают и сердце и генетический материал повреждений позиционируется, скажем так, как серьезный компонент профилактики онкологических заболеваний. Есть три класса омега-аполиноцичной три, 3, 6, 9, все они есть в ЗМОЗИ-ПРО. Что меня поразило в свое время, когда я ознакомилась с этим продуктом от GENES. Это собственная пробиотическая культура. Что такое пробиотики? Наверное, те из вас, кто когда-либо принимал антибиотики, знают, что такое пробиотики. Потому что если вы антибиотиками получите лечение без защиты кишечника, то можете обнаружить такой неприятный сюрприз, как нарушение работы кишечника. Антибиотику все равно, какие бактерии он убивает вредные или те, которые в норме должны существовать в нашем кишечнике. Э -э, учитывая то, что в сельском хозяйстве, в животноводстве широко используются антибиотики для того, чтобы не потерять поголовье, э -э, соответственно, э -э, скажем так, у городских жителей особенно частенько кишечная флора нарушена, состав ее неадекватный. В вот, Zembody Pro нормализует кишечную флору, потому что в нем содержится собственная культура из бактерий и дозировки 10 миллиардов образующих единиц на грамм, вообще-то адекватный лекарственным препаратом, которые присутствуют на рынке и России, и всего мира. Также Zemplodipro содержит белковую смесь, протеиновую смесь. И растворимые пребиотические волокна. Зачем нужны пребиотические волокна? Дело в том, что хорошо, мы потребили лактобактерии, попали они в наш несчастный кишечник, но они должны чем-то питаться. Пребиотики ⁇ это вещества, которые очень любят пробиотики, для того, чтобы вот функционировать как должно и синтезировать нам витамины группы В и различные факторы, которые тоже активируют сжигание жира. пожалуйста. Они не и не надо вот эти волокна давать Спасибо. Еще Zain Body Pro регулирует чувство сытости благодаря нескольким, я считаю, очень важным продуктам. Те, кто жил в Европе или, скажем так, частенько там бывают, знают, что в магазинах здорового питания там стевия – обязательный компонент. Так же, как и молотые семена испанского шалфея. Ну, вот, <связывая> Дело в том, что стевия это натуральный сахарозаменитель, который не нагружает печень, как, допустим, сафарин, который продается у нас. Вот. Фактически лишен калорий, в отличие от фруктозы, которая вот у нас продается для например, пациентов с диабетом. Но при этом экстракт из севии в сотни раз хлаще сахара. Какао, который содержится в Zen Body Pro, стимулирует, опять-таки, выброс серотонина и дофамина, ускоряя насыщение. Кроме того, какао – это источник антиоксидантов. Все, наверное, знают, что горький шоколад полезен для сосудов и для здоровья. А семена испанского шалфея участвуют в утолении ja чувства голода. Кроме того, они регулируют обмен холестерина, сахара и оказывают противоспалительные действие. Вот сложное название, которое вы прочтете, Лоу Хан это, в принципе, китайский плод, который в Китае заваривают и в составе зеленого чая, отдельно, используют очень широко в китайской медицине. Дело в том, что он и используется как сахарозаменитель, потому что, опять-таки, очень малокалорийный, но в 250 раз слаще сахара. И при этом он утоляет голод и оказывает противоставительные действия. Как видите, состав «Земводи про» поражает действительно своей многогранностью и продуманностью. Поэтому я вот лишний раз повторюсь, просто снимаю шляпу перед учеными, которые работают над разработкой продуктов GNS. Все действительно продумано до мелочей. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, необходимо принимать продукты системы Zen Body. Во-первых, Zen Shape применяется перед основными приемами пищи для того, чтобы снизить чувство голода, ускорить насыщение. Zen Fit принимается в жидком виде, вы его разбавляете и выпиваете, как протеиновый напиток перед занятиями спортами, физическими нагрузками. Можете использовать дважды в день для того, чтобы получить Достаточное количество незаменимых аминокислот и микроэлементов. Но все-таки я бы очень рекомендовала еще и дополнительно использовать физическую нагрузку. Вообще, как вы помните, с кем я говорила раньше, полчаса в день – это минимальный уровень физической нагрузки, который защитит вас от сердечно-сосудистых заболеваний, от рака, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Азенпро вы можете использовать и после тренировки, для того, чтобы быстрее восстановиться, и вместо еды, если вы решили уменьшить количество килокалорий. А, скажем так, отвлекут для тех, у кого уже есть ожирение, то есть ваш индекс массы тела выше 30, рекомендуемое количество килокалорий не должно превышать 1300. Вот, поэтому ZainPro это хорошая возможность быстрее насытиться, уменьшить количество килокалорий и при этом получить недостающие питательные вещества. Следующий сайт, пожалуйста. Повторюсь еще раз, если вы бриллиант уроните в грязь, вы не увидите его красоты и блеска. Драгоценному камню нужна оправа. Точно так же и продукты GNS из системы ZenBody Body нуждаются в поддержке и в правильном обрамлении. Поэтому я очень прошу вас питаться правильно. Помните средиземноморскую диету, жить активно, это улучшит и тонус сосудов, и продлит вам жизнь. Конечно же, нужно отказаться от курения. Тех, кто курит, рекомендуйте бросить немедленно. Следите за своим здоровьем, дружите с вашим семейным врачом или у кого участковый терапевт с участковым терапевтом. Точно так же, как те, у кого есть автомобиль, знают его пробег и регулярно посещают техосмотр. Также люди, которые серьезно относятся к своему здоровью, должны знать, какой у них уровень давления, холестерина, сахара, крови, индекс массы тела. Ограничьте употребление алкоголя, потому что алкоголь не только токсический яд, но он еще и очень калорийный. Он практически такой же калорийный, как жир. Ну и, конечно же, поддерживайте вес и уровень питательных веществ в Zen Body. Спасибо Вам за внимание. Я жду Ваших вопросов. Я... Так, начну читать. Наверное, с конца. Так. Ой, тут народ уже сам друг с другом общается, что лучше бег или прогулки. Вы знаете, такой известный ученый Амусов в свое время сначала рекомендовал бег, а потом на склоне лет все-таки советовал, что лучше быстро уйти от инфаркта. Поэтому да, я согласна с Анной. Быстрая ходьба действительно лучше. Дело в том, что бег... Это все-таки вибрация, поэтому у людей, скажем так, у которых есть уже какие-то проблемы с позвоночником, с коленными суставами, у них может, скажем так, неадекватная реакция быть на бег. Насчет... А, что я хотела сказать и как раз вот держала в памяти. У Zen Body есть несколько ограничений. Безусловно, поскольку вот речь шла о беременности на прошлой лекции, скажу здесь. Понятное дело, что беременность это особое состояние, в течение которого никто не будет рекомендовать вам худеть, поэтому заимодие не надо применять ни во время беременности, ни во время кормления грудью, поскольку э, там содержатся вещества, которые влияют на отмен веществ и, и должны вмешиваться в ход беременности. Да? А, что касается детей, для них собственно не актуально скажем так, сжигание жира. А что касается вот аминокислотного состава, да, можно им, допустим, в качестве обогащения питания использовать вот протеиновые напитки. Но я бы как семейный врач более настоятельно порекомендовала бы обогащение питания поливитаминными комплексами для детей, нежели чем, скажем так, активными добавками для сжигания жира, да конечно же, вот Zen Body Pro неплохо будет в том, чтобы обогатить кишечную флору и как сахарозаменитель, если у детей есть какие-то проблемы с скажем, пристрастием к сахару. Сами баловали, да, а теперь будем думать, что же делать с тягой к сладкому. Вот. Поэтому для детей, вот повторюсь еще раз, сжигания жира нет, а вот Zen Body Pro в принципе не противопоказан. Вот. Ну, естественно, что уменьшайте в половину или в четверть употребления и начиная с 10 лет. То есть до 10 лет вообще, скажем так, взрослые поликомпонентные травки дети не рекомендовали. Так, обратно отматываю. Так, насчет облысения это отдельный вопрос, не про зен. Так про детей ответила. Анна, извините, что гружу. Ну, старалась просто вам передать, насколько же все-таки система The Body продумана. Так что, если какие-то еще вопросы, что-то не ясно, все с удовольствием уточню. Так. Mm -hmm. Спортивные добавки тоже, конечно, содержат аминокислоты, но в спортивных добавках зачастую отсутствует, скажем так, или полифенольная составляющая вот, или, скажем так, составляющая с омега-жирными кислотами, поэтому на то Zen система, понимаете, что это не просто протеиновый напиток, а еще и контроль и аппетита, и, видите, регуляция микрофлоры, то есть это все как настройка пианино, буквально. Так, тростникового сахара. Ну, тростниковый сахар считается, скажем так, наименее калорийным или наиболее полезным да, видом сахара, но что приятно, вот считать 1 грамм, это, ну, наверное, на кончике чайной ложки, поэтому от одного грамма торснякового сахара точно ничего с уровнем сахара в крови не произойдет. Так, при приеме зенфита болит живот. Ну, безусловно, прежде чем начинать какую-то программу для контроля веса, если есть какие-то ощущения, которые вас беспокоили до этого, ну, неплохо было бы посетить своего участкового терапевта или семейного врача, в зависимости от того, где вы живете, и проконсультироваться, нет ли у вас каких-то обострившихся хронических заболеваний, чтобы это все отрегулировать. Так насчет того, что в детском питании указали, что он негативен. Нет, на самом деле, что касается холина, я вот читаю вопросы, да, для тех, кто не понял, что я тут бормочу. Что касается холина, наоборот, Всемирная организация здравоохранения рекомендует обогащать им детское питание именно потому, что современные молочные смеси адаптируются наиболее приближенно к составу грудного молока. Так. Зенпро пить, я не плотный. Ну, вот про Зенпро я думаю, что я ответила. То есть его можно использовать и для обогащения питания, и контроля микрофлоры, даже если у вас нет проблем с лишним весом. Так, ну вот, кто там, Лилия посчитала уже свой индекс массы тела, поздравляю, у нее 22, это норма, идеальный вес. Так, далее. Так. Ну. Вроде бы я на все ответила. Сахарный диабете полезен ли фит? Ну, видите, я уже контроль, как акцентировала внимание именно на том, что э, вся система Zen Body построена на активации обмена веществ. То есть Zen Body действительно хорошее подспорье при сахарном диабете. Но, безусловно, что вам нужно будет принимать еще и препараты, рекомендованные эндокринологом. Но я говорю, допустим, вот мои коллеги, мы так часто общаемся по скайпу, и во Франции, в Германии, они широко пользуются стевией как сахарозаменителем, у них не рекомендован уже давным-давно сахарин там, или ксилитол, вот как у нас продается там, в магазинах на полке для, для диабетиков. Кто-то за сахарин, ксилитол. Вот специально смотрела. Ну, кое-где в больших супермаркетах там леденцы со стевией найдутся. А за рубежом, я говорю, стевия – это обязательный компонент, точно так же, как и испанский шалфей, если вы говорите о питании для диабетиков. Да. Если удален желчный пузырь, можно ли принимать систему? Да, конечно, это же не, скажем так, Жиры. При удалении желчного пузыря проблема только в том, что у вас больше нет, скажем так, запаса желчи для того, чтобы переварить большое количество жира. Мы здесь наоборот, с помощью вот этой системы Zen Body стараемся жировые отложения сжечь. То есть желчеводящую систему мы никоим образом не затрагиваем. да еще и, как я уже говорила, в составе ее компонентов есть гепатопротекторы, то есть они, в принципе, будут хорошо влиять на клетки печени. Так что это действительно э, полноценное питание на время сброса веса, да, и хорошее подспорье для того, чтобы нормализовать нарушенный неправильным образом жизни обмен веществ. Вроде я ответила на все вопросы. Ну, если что, думайте до вечера. Ну, я думаю, вот Анна сейчас объявит, что у нас будет возможность еще и по скайпу обсудить животрепещущие вопросы. Барбара, спасибо Барбара, большое. Большое. Барбара, большое. Барбара, большое. Барбара, большое. Я думаю, все, так же как и я, внимательно очень слушали. И, конечно, хочу сказать, что действительно было очень много информации, которая облегчает понимание, как работают наши продукты. И, безусловно, было очень познавательно. И для меня большая честь сказать, что у нас Варвара сегодня будет доступна на горячей скайп-линии два часа в неделю. У нас будет вот, такое вот, вот такая возможность, чтобы задать индивидуальный вопрос поговорить с Варварой. И ну, здесь вот Анна писала Нищерякова, что вы думаете, что можно будет дозвониться. Ну, возможно, сегодня и нельзя будет кому-то дозвониться, повезет счастливчиком. Но думаем, что если это будет популярно, популярная линия, мы подумаем, что сделать. Обращаю ваше внимание, что вот вы видите на, на слайде Skype. Пожалуйста, пишите, когда вы добавляетесь, хотите, чтобы вас э, Варвара приняла, да, э, и могла с вами общаться, что компания, в скобочках можете там писать, что вы э, партнер компании GNS, обязательно